Главных ролях Мел, Степа и Рапожи в ролике под названием Дом. Змея. На календаре 23 марта, четверг, время 15.00, Пол классический сервер Стивиус, вайп сутки назад. А в моей голове сидит идея построить дом, который будет не похож ни на один другой дом на этом сервере. Есть в планах построить домик, лабиринт, ну как лабиринт. Змейку. Гусеница. Вы можете называть этот дом как угодно, но я ему решил дать название «Змея». Нужно придумать, где я его построю, этот домик. Желательно около мирного города. Может быть, где-то вот здесь даже. МВК «Карьер» будет. Большая рыбачка, супермаркет, амбар, заправка, город. А вода? А на воде даже некуда поплыть. Стоп, а где вторая нефтевышка? А, две нефтевышки в зиме. Ой, я а уже ткань на лук себе намутил. Так, в общем, бегу до мирного города, по пути попытаюсь кого-то отжать с ресурсами. Лук уже можно сделать. Подформив по пути камушек и дерева на первые стрелы, я встретил какого-то чувака на коне, которого он мне без размахивания луками спокойно отдал. Теперь, имея уже под своей пятой точкой коня, я мог быстрее добраться до мирного города. О, вот животное. Давай, убегай. Хорошо. Спальник откинем и кабанчика добудем. Увидев на своем пути медведя, я хотел его тоже добыть, но... Медведь, ты что, рофлюшь на мной? Куда ты убежал, Мишка? А вот ты. Что, ты меня под карьер привел? Но этот мишка решил привести меня на МВК-карьер, который находился рядом с тем местом, где я запланировал начинать свое выживание. И к моему удивлению, он не был застроен. А это означало то, что мы сможем спокойно запускать его и укреплять нашу змею. И где медведь мой? Класс. Просто убежал непонятно куда. Красавчик. Тут что-то очень интересное. Какая-то ловушка. что очень много тут вагонов стоит. Ой-ой-ой. Ложка прям так на доме стоит, серьезно. Ее можно поломать спокойно. Опа, бензопила мне нужна. Все, почти в мирном городе. О, у меня топливо даже для бензопил есть. Кивак с арбалетом бегает тут. Так, я бы переработался и тоже себе арбалет сделал, кстати. У меня есть листовой металл, наборы для шитья. Даже, кстати, наилган, возможно, сделаю. Сейчас посмотрим. Мне крупно повезло добраться до Мирного Города без единой смерти, ведь со мной такое случается крайне редко. Что это за танцор? Делаем арбалетный на О, у меня здесь изучение есть. А, шалеть. У меня тут все изучения есть. Охренеть, я даже не знал об этом. Ха, прикол. Это очень хорошо, это просто великолепно. Так, арбалет делается, нейлган тоже делается и гвоздики сделаю. Можно бежать пробовать фармительный дом. Откидывать спальники около мирного города. Покормив коня, я побежал следовать окрестности около места, где я хочу жить. И немного осмотревшись, я принялся фармить дерево, чтобы поставить стартовую заготовку для дома змеи. Ух ты, сколько тут домов-то. Около супермаркета. Охренеть. Но ну, тут очень много вот кибиток таких стоит, поэтому я что-то не хочу здесь жить. Тут как только начнется какой-то файт, сразу просто миллион бомжей будет вылезать. Там турель стоит. Интересно, она отключена или нет? Турель отключена. Да, оффнута турелька. А нет, включено с питоном. И там турель стоит. Ай, блять, по жопе чуть не получил. Так, коник, подожди, чуть-чуть. дерево это очень хорошо билда киянка капчик замок еще один замок две двери и замочек отлично все вот идеальное место для моего дома для реализации моей идеи просто идеальнейшее место Капчик стоит ну вот и все и вот так по кругу пойдет дом я сейчас возможно пролетка это покажу Всё, и здесь будет бункер Я вот так застраиваюсь И попробую зарейдить. Тут будет из МВК Но тут бу не будет буферок Вот что самое интересное Дом без буферок И плюс дом лабиринт Попробуем Хочу посоветовать вам новый сервер, который недавно открылся и радует регулярными ивентами, где вы сможете попытать свою удачу. Fame FameRust – это сервер с небольшим количеством модов, которые никак не дадут преимущества, но разбавят игру в вашем выживании. Вайп каждый четверг в 14.00 по МСК, ссылка в описании. О, здесь дом какой-то гниет. Так, давай-ка побыстрее попробуем залезть на этот дом. Спальники стоят там. О, залаз есть. О, ящики стоят. Пустые, правда. Я бы снял эти ящики, но у меня дерева нет. Быстрее? Тоже нет. Так, кстати, тут стоит еще аккумулятор. Вижу дерево. Около заправки стреляют там. Тут какие-то заготовки уже клановые даже есть рядом со мной. О, так у меня хватает на киямку. Я сейчас тут все заберу. Там еще печки наверху стоят. Ящики забираем. же тут печек это жесть не все мне нужны пустые были все насколько заряжен полностью заряженный все я сажусь на коня до дома и у меня уже есть заряженный аккумулятор фуловый есть миллиард печек просто 55 печи а строчка печек 6 печек у меня а вон клановая база какая-то ох ё-моё там нормальная база то мне бы камушки подлутать скраб есть металла нет на то чтобы сделать себе хотя бы первый верстак и на этом верстаке сделать себе кирку железного так если там спит чувак то у него должен быть Камень обычный Благодаря которому я смогу пойти Формить камни Да, чел спит Фу, ничего А, и у него нету камня Зачем ты лежишь вообще? Во-во-во Слипер О, камень Уго. Еще клановая База здоровая Может что-то у нее есть? какие турели А, она в онлайне Печки плавят Так, сразу ставлю красивую печурку и закидываю плавить металл. Западь в камушек, потолки хотя бы и фундаменты. Больше я пока не могу позволить себе заапать, ничего. Мне для идеального старта не хватает только верстака. Дождавшись, когда наплавится металл в печах, я поставил первый верстак, и уже с ним я мог позволить себе делать оружие, типа балеток, гвоздомета или вольвера. И, конечно же, железные инструменты, ведь они у меня изучены. Отлично. Печи плавят, скоро металлические двери можно будет поставить. И нужно будет формить камень. У меня рядом есть мирный город, до которого я могу пробежать вот так проформить проселочную дорогу. Зайти в него, купить там себе бур за 150 скрапа. И в целом формить камни, которые у меня рядом стоят. Я побежал в мирный город, попутно лутая дорогу, чтобы купить буры и услышал, как кто-то недалеко рейдит. Но решил сыграть в этот момент сейвова, поэтому все переработал, купил два бура и отправился домой их сейвить. После этого я пошел посмотреть, что там за рейд, и наткнулся случайно на прыгнившую ловушку, в которой был открыт шкаф, но из нее я чуть позже заберу аккумулятор и солнечную панель. Ой, я аж чихнул. Надо это закрыть. Ёб... Там четыре ё... клановых игрока прибежало. Не это не мой рейд, по-моему Антирейд, точнее Давайте, парни, пока Спасибо, я услышал Питон нашел Полный инвентарь компонентов Уже опять Так, надо пойти те камушки сформить Питон появился, можно уже будет дефать свой бур. По-моему, валяется. Похоже, его вызвали и забыли. О, тут лут есть. начал их обкрадывать. Обворывав своих соседей на airdrop я забрал с ящика в котором до этого оставил все свои нафармленные ресурсы и попутно убив какого-то маленького фармилу засейвил все домой и на нафармленные ресурсы я укрепил свой домик. Так надо подфармить дерево и не сдохнуть. Это чел под домом сидел это было неожиданно но приятно скирочка где-то рядом живет побежав формить дерево в ближайший густой лес я встречаю его вновь рядом с местом его смерти стоит только один домик и я подумал что он живет в нем ага он с этого дома значит, плюс это плюс МП пятка, спасибо. Я наформил инвентарь дерева, поставил дома ловушки, столб для смешивания и в один момент заметил уведомление снизу справа на экране. И понял, что дальше мой вайп в соло продолжаться не может, ведь это было уведомление о том, что мой тиммейт Мел заходит в Rust. Откинуто уже. Нету. <смех> Есть. О, стой. Все, вставай. А не, не, вставай. Все, вставай. Алло. Алло. Рафлиш. Са. Однажды на Луне родился необычный малыш. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Куку. Он. Я создал команду и добавил мело, провел электричество, пока на улице была ночь, чтобы в доме стало атмосфернее и уютнее со светом. А потом мы с мелом пофармили чуть-чуть дорогу, ведь нам нужен был скраб для того, чтобы поставить второй верстак. И можно уже крафтить намного больше всего, ведь изучение у нас есть у обоих. Пока я укреплял наш дом змею, Мел тем временем отправился фармить ресурсы, чтобы мы могли уже приступать к первым рейдам. И тут он встретил калашистов, которые ломали турели у дома, которого я пробегал в начале выживания. Но, к сожалению, у меня нет записи того, как он с ними стрелялся, поэтому придется слушать только его голос. Да, они тут э, дом выносят, или что, не знаю, да, у меня они турели батят. Убил калашиста. Хорош. О, тихо, еще один на мне с Пом помпом еще еще одного убил, еще один. Бля, где калаш? Тут надо тебе помочь долутать. Да, да я бегу, бегу, я. сам по пятка убил. А, не, не убил. Вот теперь убил. Ух, что за движуха? А, так ты в супермаркета этого, я понял. А, вот, вот, тот дом, про который я тебе говорил как раз. А, не, вот этот, да, байкерами. Нет. Можно... А, а, у меня туроль 9 хп, роль оставила. Помогать лутать надо? Да, да, да. Только аккуратно тут за шкафом беги. Давай-давай, тут тоже надропал я. О, тут валяется булочка что то По мне стреляют кто то да Да-да-да, лутай аккуратно Йой. Сейчас я на за лутая, которого я люблю. Вверх летит, поезд едет, и еще на камбэк сейчас придут. На поезд зачем его убил? Хорош. Э -э, Залутай тут тоже? Я фуловый уже. Не, блядь, я Берду не забрал там. Трупа ты забрал? Я или? забрал, да. Не вижу, не вижу его, не вижу. Три хита. Убегаю, я прикрою. Тебя попал хоть раз? Конечно, чуть не убил 10 хп. А где он был? За печкой. Там турели аккуратно. Да, ладно, я тоже убегаю. Думаю, такая движуха мне нравится. Да, мне вот такая движуха в расти нравится, смотри. Нормально? Это как? Ну, просто просто а. текстура. Так подожди, они с, это, это с ящиков, видимо, залутали-то, нет? А что у них было? Да, я, нафармил 4 серые, металл, камень. Турель стоит до сих пор-то. Ебать там турели это нормально стоит. Ну Но я вижу одну только. Ебать там этих сундуков-то. Да-да, ну, там три турели. Но их, кстати, эвками можно повзрывать. Идем на ракеты. Пошли. И пока мы бежали на взрыв ракеты, немного разминулись смелом. И я, пробегая около дома, услышал, что в нем прыгают какие-то чуваки. Да, я сейчас сдохну. А после этого сзади взорвалась ракета, и они решили выбежать из дома на нее. Турели, походу, взрывают. Сюда бежим? Да, да, гу. Они там взорвали, сейчас, видимо, с скоростными начали. О, тип. Два типа вышло с дома. У нас, рядом, мел. Я далеко от тебя, но я бегу Ты рядом а Ты прям. Блин... Да, они у тебя, у тебя Тихо Одного убил? Еще один Хит, Еще два одного убил Хорош Они тут живут, лутай Все слутал? Я убегал Да На крышу в пипец Что у нее было там? Томик э, Берда С ракетницей бежал здесь Залутаешь сможешь? У него ракеты скоростные Я могу залутать я золотая. И ракеты забрал. А ракетница. А, ракетницу забрал. А сколько скоростных? 4. Прям сейчас будет взорвать эти турели. Прямо за лапу Увидел. Давай взорву. Чего? А, зажигательная была. Айлиф, ай этот чел. Опа. Залут бежит на супермаркет. Опа! Убрал. Хорош. Плюс томик. Там зовут на супермаркете был, если что. А, все, турель не сломалась. А нет, сломалась одна, одна только. Тут то хрена надо очень. Бежит к тебе, близко. А, он убегает в территорию. он с питоном это не золут, казалось. Ладно, пойдем засовимся, Нам нормально. Да, гоу-гоу. Пока мы бегали на взрывы и исследовали окрестности супермаркета, находившегося рядом с нами, то наши печи тоже не стояли просто так. И когда Мил только присоединился к серверу, то он почему-то схватил бензопилу. И как сумасшедший сформил весь соседний лес. Поэтому у нас было дома много дерева, и его нужно было тратить на увеличение нашего дома змеи. Дерева было более чем достаточно, а вот камня у нас не хватало, и мы побежали снова фармить. И во время фарма меня очень сильно привлекла соседняя территория, и я хотел туда залезть. Но пока мы продолжаем фармить. Кожа нам нужна. О, за мной тип голый ползет. лау О, меня два типа крепил. С чего? Иду бегу, бегу. Ты живешь? Да. Пушит. А, блядь. Убили? Да. Двоих убил. Хорош. О, спасибо за лут. Четвертое лут. Блять, а у меня тоже нет места залутать, что ли? Я понимаю, да. Как я и говорил, мне было очень интересно залезть на соседнюю территорию, которая показалась мне не просто домиком, а целой деревней. Поэтому я ночью побежал посмотреть, что скрывает за своими деревянными стенками эта деревня. Так, я на территории. Позыжка пустая. какая-то стоит а с отверстием сзади Осмотрев какой-то железный домик, зараженную большую печь и заряженную ферму в надежде на халявный лут, я абсолютно ничего не нашел и пошел проверять самую большую постройку в этой деревне. Так, на крыше двери нет, тоже дверей нет. Печки с автолутом. О, серых печки было. Металл неплавленный. Спасибо. Еще. А, она за... Подожди. Не до О, бур. Дайвинг-сеты. Еще бур. бензопила Еще два бура нахер. Тут, короче, блядь, тут МВК потолок надо рейдить, либо по гаражкам. МВК-потолок прям в этот, прям в лут. Но это скорее не деревня даже, а просто территория вот этого дома. Так 8-сих вообще не проблема нафармить. Микросхем только нет. Действительно, серы мы нафармили уже много, когда выдвигались на фарм, а с микросхемами вопрос тоже решаем. Вот так, выйдя ночью прогуляться до соседней территории, я нашел очень удобный вход и чуть-чуть недорейженный дом. Ведь если посмотреть на то, что у этих чуваков на входе стояли МВК-двери, то сколько таких МВК-дверей через крышу прошли рейдеры? Остается только догадываться, а нам нужно как можно скорее раздобыть 8 сишек, чтобы проникнуть в лутовую этого здорового дома. Мы решили, что самый профитный вариант раздобыть микросхемы это отправиться в метро. А самое ближайшее метро от нас было в мирном городе. Поэтому, оказавшись там, мы по пути случайно встретили вот такого милого мальчишку. Давай с тобой в Тимея будем играть. Вот. Давай с тобой в Тимее будем играть. Давай. Капец, сколько. кто. хочет, со мной в Тимей. А не, я не буду подстроиться. Чувак, я буду так, в Тимея, играть. Так, так пойдем. Их там двое. А, а вас двое, что ли? Ребята, это это с игра... с А тебе сколько лет? Это а тебе сколько игра... лет? Да, да. Шесть. Шесть? Э -э -э -да. <соспорно> <соспорно> <соспорно> Офигеть, я первый раз <соспорно> такого мы <малого соспорно> увидели. У нас не каждому и не каждый день дается возможность встретить такого милого маленького мальчика в этой суровой и жестокой вселенной раста. Ну а мы отправляемся плотно лутать метро. О, сопля, спасибо, Вадик на фалаш. 18 микросхем. 18 микросхем. Возвращаясь домой, мы попутно познакомились с нашими соседями, но, по-моему, нашим соседям это не очень понравилось, а мы были безумно довольны такому знакомству. Убили. Ой, хорошо. Может мы его зарейдим? О, выходит. С Томиком. Погоди, я Умер, там. умер. С Томиком. Заберешь? Забрал Томик. Патроны есть куда взять? Нас краб здесь в рот. Вот этот дом у нас выглядит реально. Фиг. Может мы и под дом кинем? Да. Ладно, не-не-не. О, справа фулл залут. Два хита, три. Стенки есть? Ч убили Мы одного. Убили у меня перезарядка. Я да, тоже, да. у меня три патрона нахуй. Два хита. Пикает. Справа? П Пикает. Хит еще дал. Сейчас слева чекать будет, наверное. Да, убил. Нет, не убил. Два хита. Пикает под меня. Наверх вышел. Голову дал. Убил. Хорош. Два патрона у меня. Пик... Тихо. Это Тихо. это. убили. Убили. Ну, это я убил, хорошо. точнее. У нас тут лестница стоит на доме. Мне некуда лутать. Блять, не знаю, где куда. СНП хайк был. Епа! Тут дерево фуллумбент. Понял. Ну, вот у нас соседи в онлайн зашли. Сейчас, Мил, мне патроны нужны, пиздец. Сейчас я закидываю на крафт, выхожу. Да, это соседи наши. Все, я бегу. А ты не залутал их, да да, да, вообще не залутал, ни Подожди, я сейчас за домом его залутаю. Он на крыше. Блять, по мне этот жмт. Я залутал тут за домом. Меня убили. Нет, убил, убил. Ничего, 17 Я 5. убил на крыше. Я домой побежал. На крыше. Голову дал ему. Все, все, забрал. И, и бензопилу самое главное забрал, чтобы не фармили нахуй больше. Надеюсь, сюда у них последняя была. Во время такого крепкого знакомства с двумя соседями я еще забегая домой заметил, что на нашем доме стояла лестница и подумал, что нашим домом интересовались ближайшие соседи, поэтому я взял лестники, полез на их дом и увидел там, что у них под металл потолком стоит каменная стенка, которая вероятнее всего ведет в лутовую и меня это заинтересовало куда сильнее, чем МВК потолок в деревне, ведь это самый близкий к нам дом, жители которого нам будут в дальнейшем мешать и в ближайшее время мы должны сделать все для того, чтобы их выселить, а для этого нам потребуется Поставить третий верстак и скрафтить взрывчатое, чем я и занимался ближайшие 20 минут. И по итогу у нас получилось 10 сишек и немного разрывных. Ну а раз уж у нас все готово, то мы приступаем к самому интересному. И это выселение соседей. Степа с дома налево. Во время крафта взрывчатого к нам присоединялся Степа. И дабы не откладывать рейд, мы как можно скорее отправились бабахать. А Степа в этот момент собирался в доме. И произошла вот такая забавная ситуация, потому что я еще не успел добавить Степу в нашу команду. Опа, под дом. Это Степик? Это не Степик, полцет. Ебанутый, А, серьезно? Ящики. Ярля есть в печках. Гаражка здесь стоит. Ты тебя разрыва с собой? Да, да, да. Дерево. Рейди. О. О, отлично. Вышли. Под О. верстаком Скоро. хорошо. Блять, у них ёбаный шкаф. Да кого залтать можно? Вот так да? вот. Да, вот так. Это может быть этот клан. Да, фулсет. Фул сет, фул сет, фулсет. фул сет. сет. А ты Стёпу залутал? Стёпу залутал, я тут скидывал в ящик. А где фул Прям выход чекает. Вот он, под домом. Убил его. Да, это сосед, наверное. Да, чисто этот. На интирейт. План э, его дома. А, вон бежит уже одетый, кстати. Убили. Вижу. С этим. Да, это он же. С таким же калашом. О, там дверь открывается на доме перед вами. Да, да, да, это чел же. На скале? да, я, я бегу из чего. -то. Да, вон, видно. Я уже зажать хотел, серьезно, бедро Сейчас, Степа, подойди ко мне, на, я на, слева на. подбегаю. Нет, ну да, могу дать я в команду на клаш, стоп. Трона. О, заглянул. И наконец, добавив стопов в команду, мы подсеивили все ресурсы домой и вернулись до дверь в предполагаемую лутовую. И чувак с ником Юдайт, который дважды умер на нашем рейде, по нашим предположениям жил в железном доме, у которого я украл аэрдроп еще в начале выживания. Ебать, не зря взорвали Слева снизу серо ой, -ой, -ой нормально. Очень хорошо После первого рейда у нас еще оставалась взрывчатка Мы решили не останавливаться на достигнутом И пошли рейдить какой-то рядом стоящий соло домик МВК дверь Ха. О, 2000 серы было тогда да, сейчас домой сбегаю принесу Открытые ящики. Берите, долбите, там есть инструменты. О! Бибивочки. Угу, серочка. А -а, Схема. Все, так они открытые мел. Меня... Че долбишь там? А, шкафчик. Шкафчик зарядите. Блять, ни один дом меня купили по идее. Да. Зарейдив два дома, мы действительно ни в одном не окупились, а впереди нас еще ждет рейд того самого МВК-потолка в домике в деревне, а помимо этого, улучшение нашей змеи полностью в МВК и долгожданная проверка на прочность нашей МВК змеи. Поэтому советую досматривать до конца. Впереди еще много интересного. Мел! О. Это что такое строится там? Где? Посмотри вон! Я побежал туда, потому что он название убивает. Он в МВК эти. Убил? Да. Пока Мил разбирался с соседом, ко мне прибежал какой-то забавный, удивленный моей постройкой иностранец. Is <laughs> no, no, no, no, no, It is my house. <laughs> <laughs>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 What are you building? Без названия, бро. Да названиям. You can write in chat. The microphone is bad. I don't understand А. Выбив два сета с нашего соседа и узнав у него, что он строит около дома название своего клана, мы получили очень важную информацию, что он играет далеко не один и у них много ресурсов. Ну а я продолжил дальше улучшать наш дом пока что в камень. И мы услышали, как вылетел вертолет, и начали его байтить, чтобы, конечно же, сбить. А, ты хочешь с этого домика сбить его, да? Я вон, вижу его. Попал. Верхнему винту больно ой. О, залп Всегда. Ух, ебать, 4 хп осталось 11. Все, верхним плохо Нижний, ой, задний надо Сбили Я умер Сбил, сбил Ёб твою мать, прям на а. дом Блять! Прям на дом упал. Он меня нахуй пока падал убил. Да, и меня тоже. Вдите А он в воде? Нет, он, ну я не знаю, он у нас прям на доме нахуй лежит. В смысле, прям на доме? Ну, там части упали на дом. Стишки ракеты, патроны. Стишки? Все золотом? Нет. Последний догорает. Все, нахуй. Пулик. Сбив и залутав вертолет, мы получили сишки и ракеты, что сильно продвинуло нас вперед. Ведь мы наконец отправляемся рейдить МВК потолок в домике в деревне. Верст, слипер бункер закрытый под верстаком ебать они нахуй. 12 дизеля Мама. все ракеты тут нужны а там не шкаф где ну, тут нету. да там шкаф закрытый но тут как раз ракетами надо бахать эти гаражки. Если бы мы сейчас по дверям пошли. Здравствуй, бункер. пойдем, что надо? Три ракеты? Ну, три стака есть. Два с половиной. Ладно. <смех> Не понял. А сколько хп? Ну-ка. По 20. Влево? Ладно, влево попробуем. Давай. Опа. Ултовые. Камень. 20 дизеля. Ебать компонентов, Сера вон наверху. О, 50 экспы. Я сейчас ракеты доделываю. Давай, это вообще нормально. Подожди, а уголь. Сошел. О, порох, ёпта. тут тысячи пороха было еще. У меня ещ 10. А подожди трубы. Я не вижу труб. Ладно, сишки тогда. Вот, нашел. Нашел? Да. На. Давай. Во втором ящике. 7. А вот на еще Увидев такое количество дизелей, я еще не осознавал всю его прелесть Ведь моя цель на это выживание Жить в мвк змее. Дальше вы все поймете, а пока мы продолжаем рейд 300, 200 МВК Так, я делаю шкаф И Уголь много о, ракеты 6 штук. 2000 скрапа, турель. Да, Шесть... О, ящик шприцов. Хорошо тут. Чайи. Чайи на фарм, мужики. А, во, вижу 6. Охренеть тут вообще хорошо. Чувакам чуть-чуть не хватило вообще. Успешно дорейдив за кого-то этот дом, мы были приятно удивлены и рады такому количеству ресурсов. Если мы даже и не окупились, то их было очень много, и 32 дизеля не в каждом доме найдешь. А когда ты знаешь, что у тебя рядом с домом стоит не под контролем никакому клану МВК карьер, и в нем помимо МВК добывается сера, то твоему счастью нет предела. Но пока добычу на карьере мы отодвинем чуть-чуть дальше. Ведь после переноса всех ресурсов из этого дома, мы услышали, как рядом с нами начался плотный рейд клановой базы. И мы не могли оставить это просто. Просто так не понял сейчас. опа уже близко а эту клановую базу тут рейд киба а чел на киби сидит и двое рейдят один на киби сидит Не походу спалил Я сейчас приду. Давай. Я лестницу взял. Давай, давай, вот это очень надо. Ифак я okay, О, один домой зашел. Вредки буточные. Блять, а, охуеять двое уже в тебе. Они возможно забахали. Но один там до сих пор. Мо... Слышишь, там дома есть зажигательные ракеты. Надо вскрыть эту. Или молики сделайте. В моей голове был идеальный план. Сжечь с противоположной стороны от кибитки для рейда деревянную стенку, уничтожить рейдеров и забрать рейд себе. Остается только дождаться мела. Они тут уже очень много взорвали. Я понимаю, я взял больше лестниц. Но тут лестницы особо не нужны, они через низ, так понимаю, бахают. Угу. Две зажиги хватит? Я не помню сколько надо на это. А Это эти что этих рейдят или это эти рейдят? Это походу они рейдят. Там в черном сайте сидит. А что не нас? -то? Под местоимением они мы имели в виду соседа, которого умел убивал, когда тот начал строить название своего клана. А все, я его забей. От чего? белки И когда я попытался себя залутать, то на сто узнал, что это рейдили именно наши соседи. Да, это они рейдят. Найс. Nice. А что ты сразу не обошел? Кого? Ну типа со, со спины. В смысле, несешь? Ну как они тебя увидели с Киба? На тот момент мы играли уже достаточно долго, поэтому у нас на этом антирейде пошел разлад в команде, и мы начали смелом друг друга булить. Но это не помешало нам много раз там сдохнуть. А понял. Живешь? Да. Спалку кто-то откинул. А, понятно. Ёбаный врет, нахуй. Понятно, нахуй. Блять, мы до сих пор ни разу втроем просто не сыграли. И по моему мнению, мы не смогли ничего здесь сделать, потому что просто не смогли сыграться втроем. И поэтому эти чуваки забирают успешно этот рейд себе. Степа нас покинул, а МВК-змея до сих пор была недостроена. Хоть и накопилось у нас более строчки МВК в шкафу, то этого абсолютно не хватало на змею. Требовалось около 3000 МВК. И у нас на этот случай лежали те самые 32 дизеля из домика в деревне, которые мы совсем недавно зарейдили. И вот мы смелым собираемся идти запускать МВК-карьер, как тут под домом начинают бегать какие-то чуваки. Нас среди вот сейчас идут. Нам пизда. Их дохуя, южек, нам пиздец. Сразу после выстрела с калаша в одну из стенок поймет даже Нубик, что нас пришли рейдить. Таким образом он показывает тиммейтам, куда они будут бить. И я буквально 10 секунд назад сидел расслабленный. А теперь, понимая, что это может быть концом, и я не закончу свою идею, я начинаю мешкаться и не знаю, что делать. Бери базуку, я сейчас скоростные скрафчу. Турель включаю. А, это Да Накидывают. что это было? Он накидывает накинул что-то сишку да, слышу. а с куда-то в никуда кинул ебать мы обознакомились <laughs> от него ну, а кто знал они пришли толпой да я понимаю давай с храсными а то я обычно уже зарядил тут надо перенести оттуда лут. откуда оттуда. просто серо отсюда забрать нахуй паркл откинуть Пока они разминали свои рты, мы разминали свои руки, перенося лут по дому и заряжая свои ракетницы скоростными ракетами, чтобы их именно кормить. Подожди, ты мне скинул скоростный? Нет, да. давай. У нас дом вообще нихуя не подготовлены. Опа, что-то стреляет. Опа, понял. Все, пизда. Стой, вот отсюда, стой, отойди Вот так, вот тут Давай я через крышу, ты через это Готов? Я не вижу их Подожди, мне надо Я промазал А! Это они Это едает Они куда бах Вот 1300 хп Они затихли океанку делаю блять, ударил я не знаю, что делать они, а, они сейчас пробахают я уже потеряв надежду, решил забрать все самое важное и принести подальше от шкафа 74 хп убил одного меня убили, я дверь открыл с пуликом и умер Бля, там сейчас кровать ебут Им чуть-чуть осталось добахать Попробуй сейчас захилить, пока тебя лутают Бля, ну они не в шкаф бьют Я могу тут застроить мел Кровать, киянку на Перенеси кровать свою, быстро Вот киянка лежит Вот, возьми киянку Кровать просто возьми Тут 1000 хп, им не хватило, А Там мой труп залутали Я не... Нет, твой нет Окей, okay, хорошо. Я шкаф еще взял. мне кровать-то поставить, нахуй? Подожди, тут 17 хп. Я скраб забираю, нахуй. Калаши. Все, выпало. Пизда мне. Тут турель. Оп. Я турель оставил открытой. Они боятся заходить. Я же строить могу. Они они не спуткались, ладно, неужели. Они в эту стреляют, в Я сейчас застроить попробую, мил. Очень срочно нужно. Убил одного. Хорош. отвлекай. Блять, залезь сюда, хочет. Вот они. Это я. Застроил стенку одну. Я сейчас попробую убить давай один минус застроил хилю 10 секунд фундаменты не коцают не хилятся точнее отхиливаю Шкаф очень. Ой, блять, повернул стену. Я сейчас выбил. Алло! Убил сейчас с ракетницей. Хорош, лучший. Блять, меня убили. У тебя кровать откатилась, скорее всего. А 16 ракет убили Ты как и говорил, что они сейчас скоро придут к нам. Ты все застроил? Да Хорош Несмотря на то, что мы отбили этот онлайн рейд Они еще оставались на нашем доме Но им нужно было уходить А они не хотели И поэтому нам пришлось им чуть-чуть помочь Пол убил фуллсета Они на крыше все трупы валяются Да? А, меня убили Там кто-то есть? Да, тут двое прибежало Я той пулик выложил тот. Бегут голые из дома своего Одного убил А, тут еще один фуллсет Дверь закрыл Hello? Болт если, я с болта сейчас стрелять по ней буду. Давай, давай. Hello? Или не hello? Hello? How are you? Одному хит дал. Хорош, сколько их? Двое, как минимум. Трое. На крыше? Да. А, так можно же с этого входа. Ну не там нормально так чекают, что. Одного взорвал. Вижу второго. Бля, не попал. Хит дал ему. Убил? Нет. Нет. Я ему еще хит дал, он живой. У них было 5 ракет с собой. Я забрал. Я забрал? Да. А, внутри. Внутри нашей территории сидит лабиринта. Он меня лутает уже, тварь. Где? На доме. о Him... oh, хорош. Ой, oh, yeah. у него ракеты. Домой, язык домой, там типы. Захожу. Hello, hello, hello. Пусть hello. I wanna raid. Hello, Pussy. <coughs> Pussy? Это нас? Это по мне. Взорвал, Блять. Жить. Домой. Ать. Зашел. Сейчас. Блять, это круто, пиздец. Этот получасовой рейд закончился для нас неплачевно, как казалось нам на первый взгляд. Ведь дом абсолютно не подготовлен, и шансов задефаться было очень мало. Вообще, дом в этом ролике не был доведен до идеала, потому что сервер к тому времени, когда мы застроили все в МВК, уже умер. И обставлять дом турелями и ПВОшками не имело никакого смысла. Но тем временем, после этого превосходного онлайн рейда, мы запустили МВК карьер и довели дом змею до приближенного к идеалу. Поехала. После нескольких заходов и приплавки всего МВК, через три часа мы имели вот такую постройку. Ты знал, что у нас нихуя не змея, а дракон? Ну я бы в середину рейдил. Я бы никуда не рейдил, я бы сказал, ты что ты тут по всему дому лут. Я бы, я бы так, да, Благодарю каждого, кто досмотрел до этого момента. Подписывайтесь на канал. Скоро новое видео.